Друзья, сейчас очень много говорят о России, о русских, и я тоже хочу высказать свое мнение. Я родилась в Казахстане, и там меня называли немкой, потому как мои отец и дед – немцы по национальности. В 2000 году я переехала в Россию, в город Калининград, и там меня стали называть казашкой, потому что я из Казахстана. В 2009 году судьба забросила меня в Германию. И здесь я стала русская, потому что немцы иначе не понимают. Если ты говоришь на русском языке, значит ты русский. И коль скоро немцы считают меня русской, я этим горжусь. Я хочу быть русской. Я живу в восьмиэтажном доме, и рядом со мной адекватные люди. Немцы по национальности, которые могут отделить зерна от плевел, которые понимают, где правда, а где нет. Ложь. И я этому очень и очень рада. Рада, что люди просыпаются, что они видят истину. Яну Поплавскую помните? Актрису, которая сыграла красную шапочку. Ее бабушка была хирургом во время войны и спасала не только русского солдата, но и немца, который нуждался во врачебной помощи. И это было гуманно. В этом весь русский человек спасать. Накормить голодного, обогреть того, кто замерз. Санкциями решили поставить Россию раком. Это невозможно. В эту неприглядную позу русского человека может поставить только огород и дача. Все остальное тщетно. Напугать русского человека невозможно. Русские женщины ходили в минус 40 в тоненьких колготках и чулочках. О чем говорить? И русского беженца не бывает, потому что русская женщина встанет за спиной своего сына и мужа и будет подавать патроны. Если бы вы только видели, что недавно произошло на площади одного из немецких городов. Старенький русский вышел с российским флагом в центр, где стояли немцы, албанцы, итальянцы, кого там только не было. И он, развивая этот российский флаг, шел уверенной старческой походкой. Две украинки хотели вырвать этот флаг из его рук, но полицейские немцы сделали кольцо и не пустили их. Они стояли и просто защищали нашего человека. И я очень рада, что мир просыпается и понимает, на чьей стороне правда. Я с вами, хоть и в Германии.